Я приобрела мебель а, метро Лумянцево, в магазине Смарти от фирмы Смарти, где менеджер Елена Зенцова удивила мне максимально времени и профессионализма в подборе и комплектации мебели. Здесь не только кровать, здесь также есть прихожая, где много полочек, шкафчиков и очень вместительный. Объемный шкаф с полками и штангами. Разделяю эту систему. Этажерка, такая полочка, где много разных полочек. Очень современная, качественная и красивая мебель. Изюминка этого, этой мебели – это кровать. В квартире, а у меня студия, конечно, бы не поместилась столько. Кровать, где есть подсветка. Сейчас включу. Есть диванчик, легко открывающийся кровать. Хорошей системой. Легко. Есть диванчик. Пока он без подушек, я покажу вам. Его внизу такие ниши. Легко открывается. Объемные, где можно положить одеялки, подушки, пледы. Все, что нужно. Объемные, удобные диванные подушки, очень красивую, подсказала мне цветовую гамму, менеджер, хочется сказать и о молодых людях, которые мне устанавливали мебель, очень быстро, действительно профессионалы своего дела установили качественно, добротно, подсказали как правильно, по уходу, я очень довольна мебелью с